Сегодня я вам предлагаю приготовить чешскую традиционную закуску, которая называется хлебечек. Для приготовления хлебечка нам понадобится хлеб, перец, помидор. Можете взять любой сыр. Можно взять гауду, можно взять эдам. Самое главное, чтобы сыр был не твердым. Огурчик, оливки, репчатый лук, сметаны и йогурт. Я их уже смешала. И также для украшения листья салата или можете взять петрушку. Итак, приступим. Порежем сыр на тоненькую соломку. Перец тоже порежем тоненькой соломкой. Также порежем и огурчик. И туда же еще в наш салат мелко-мелко порежем лучок на квадратики, кубики. Как правильно это называется, пишите в комментариях. Итак, вот что у нас получилось. Теперь мы в наш салат добавляем смесь сметаны с йогуртом и хорошенько перемешиваем. салат у нас с вами получился сюда же можно добавить немножечко соли и перца по вкусу еще раз перемешать и оставить на 5 минут чтобы салат пропитался А теперь мы с вами приготовим наш бутерброд. Полученный салат мы выкладываем на хлеб. Вот таким вот образом аккуратненько. Далее нам надо украсить его сыром. Вот таким ловким движением мы с вами складываем конвертик и кладем его сверху на наш бутербродик аккуратненько, чтобы он не распался. Внутрь конвертика мы кладем помидорку, И украсим также э, мягким сыром. Можете взять сыр, например, альмета. Вот он у меня в таком пекарском конвертике уже есть. Кладем нарезанные нами оливки. веточку салата вот как-то так выглядит знаменитый чешский хлебечек знаменитой чешской закуски хлебечку уже более 100 лет и он по-прежнему пользуется большой популярностью у чехов Сейчас их, конечно, огромное разнообразие, со всевозможными начинками. Когда будете в Праге, обязательно загляните в какую-нибудь закусочную и закажите себе хлебечек. Говорят, что раньше на каком-нибудь из светских раутов за границей, если на столе стояли хлебечки, то гости думали, что это украшение стола, и кушать это не надо, этим можно только любоваться. Традиционно хлебечки в Чехии готовили женщины, потому что они знали, как красиво этот бутерброд можно украсить. Приятного вам аппетита! Заходите в гости на канал. Всем пока!